Здравствуйте, меня зовут Сергей. Я руководитель Азиалистский вебком групп Долгие годы Google антировал это обновление. Выросло целое поколение калиптизаторов, которые, пожалуй, уже не помнят, когда впервые прозвучала фраза Мы начинаем бэктестирование новой версии консоли Google. Она будет более удобной и функциональной, чем прежняя. Ну что? Прошло время, и надо оценить, что изменилось за эти годы. А самое главное определить, где поставить запятую. Открываем дашборд. Скромненько, но... И тут приходит понимание, что продолжения нет. Просто скромненько и все на этом. А объем информации не впечатляет. Я даже сказал бы непривычно пусто на странице. Три блока, эффективность, покрытие и улучшение. И все три с минимальной информацией. Давайте изучим меню слева. Может там скрывается власть полезности? И снова разочарование. Левое меню с небольшими дополнениями дублирует функционал блоков. Пройдемте по разделу «Эффективность». Выводится количество показов, кликов, список запросов, страницы и дат. И тут очередная загадка. Указано 554 клика, а в таблице получается 788. Куда делать 168 кликов? Непонятно. Может быть это были картинки или видео? Да нет. А вот в страницах устройствах и датах цифры совпадают. Загадка. Если вам вздумалось посмотреть статистику запросов по страницам, то очередной облом. В разделе страницы нам ее не покажут. А посмотреть можно. если вернуться во вкладку запросы, добавить новый фильтр URL содержит и указать интересующий нас урл и применить. И тут уже откровенно понимают сказать ребята, мой мозг нерогенная зона, не надо его трогать. К чему эти ребусы? К чему эти квесты? Кстати, экспорт Никакой дополнительной информации по сравнению с приведенным на странице не содержит. Идем дальше. В проверке URL мы можем просканировать страницу и получить основную информацию по ее статусу. При необходимости отправить на переиндексацию. Покрытие. Здесь список страниц с ошибками, предупреждениями, исключенных. Кликом по статусу можно получить угол таких страниц. Файл Setmap. То есть все просто. Указали и отслеживаем. Не сильно полезный функционал. Удаление. А вот тут уже есть за что похвалить. Устаревший ненужный контент можно отправить на удаление с поиска. Только осторожно, не удалите, пожалуйста, весь сайт целиком. Улучшение. Ну тут просто перенаправление на поисковый сайт. Надежда на какую-то полезность, особенно в свете Mobile First, не оправдалась. Проблемы безопасности и меры, предпринятые вручную, никаких изменений не претерпели. Впрочем, как и прежние инструменты и отчеты. Пропустим их и выразим надежду, что они так и останутся здесь. В противном случае инструмент потеряет даже ту небольшую ценность, которую имел до сих пор. Ссылки сюда даже заходить не стоит. Вам покажут не все, а только наиболее релевантные по мнению Google ссылки. Да и то не все, а только небольшую часть, выбранную по непонятному алгоритму. На протяжении всего изучения не покидало впечатление незавершенности и заброшенности. Странно структурировано, много меньше информационно наполнено и катастрофически недостаточно функционала. Придя сюда после панели мастера Яндекс, трудно скрывать разочарование. И запятая уверенно перекачивают начало фразы. Получилось так себе. Этакий веб вебмастер Яндекс для бедных. Никто не думал, что так скажу. Но сравнение нововведения с тем, что было, а также зараклик наталкивает на мысль, что собрались как-то ребята с ГУЛА и... Ну что, ребята, а теперь давайте выпьем за SEO, не чокаясь. Но не спешите вы нас хоронить. Не первый раз нас хоронят, да не в последний. Селся за другим. Более творческим, чем несколько лет назад. Но это уже тема для другого разговора. А сейчас ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Академия Вебком. До встречи!